будет тяжело, болезненно, отвратительно но... болезненными глоточками хорошечко обожаем горячую линию. обязательно позвоним или позвоним как так коколу, как о блин, сливочное б... масло ну, всему голова что дальше делать, пока отвращение не вызывает разматывает здравствуйте уважаемые ну что ж ехали ехали и наконец приехали 50 алкоблок сейчас будет вашему вниманию представлен 50 -й. Видос в плейлисте Алко-блог. Давайте-ка алкообзори сейчас сделаем веселое, интересное. Чтобы было всем хорошо и забавно, поставьте лайк авансом. Ну и не забываем подписаться, если еще не подписаны. И уведомления, колокольчик тоже жмякаем, чтобы приходили о новых видео. Про остальные мои соцсети тоже не забываем, они в описании. Как всегда и везде Жанневский. Я долго думал, какую именно бутылку взять на 50-й юбилейный алкообзор. И вот она. Она, я бы сказал, глоток свежего воздуха. Сибитер ягодный. 38 градусов. Кстати, напишите в комментариях, почему некоторые крепкие алкогольные напитки, я вот западлого купить, Водка русская валюта 38, майкопская водка 38, в общем много крепкого алкоголя, именно 38, а не 40. Это 38. Погуглите напишите, мне интересно. Вообще хотелось бы, чтобы перевзятый алкоблок юбилейный был бы просплансирован кем-нибудь из вас на ваши донаты бы и по вашему мнению. Я конечно, бы, конечно, больше взял, но так как вам, видимо, западло вот на эту карту на развитие канала перечислить немножечко денежков. Ну, пришлось все-таки выбираться Ну, и Александр помог Подкинул идею Парниша из титров Уже имеется здесь Так что, что? Сибитр ягодный Ну что ж, давайте почитаем Настойка полусладкая Сибитер ягодный состав Питьевая исправленная вода Спиртофиловый лукс из пищевого сырья Зерно Сахарный может морс спиртованный ладов апельсин Ягод, клюковый настой, спиртованный дистик, мяты, перечные, корни имбиря, кодицы травы вполне не горькой, горичавки, настой, спиртованные перца черного, перца душистого, вкус ароматическое вещество, ванилин, соль, оваренная, пищевая, краситель, сахарный карьер. Один. Простой. Со временем вкус и цвет способны приобретать новые оттенки ввиду натуральности ингредиентов. Интересно. А я-то думал, цвет и... с... меняется от того, что больше алкоголя оказывается в крови. А вот не из-за этого со временем. К концу бутылки она может быть не красненькой, не розовенькой, а черной или зеленой. Хорошо пошутил. Пищевая до 230 килокалорий. Ну и естественно, как всегда, небольшие подсчеты. И три бутылки в день, и норма по калориям выполнена. Произведено и разлито ООО «Омспиртпром». Адрес э, места происхождения – Россия, Омская область, город Омск, разъедный 14 литер «Б». Телефон э, качества – 8800 255 85 звонок в России бесплатно обожаем горячей линии. Обязательно позвоним или позвоним. И то и другое, скорее всего, сделаем мы, ребятушки, крепость 38, объем 05. О, какая вот тут красиво. красивая перефлнная часть на донышке бутылочки. Красота. Красиво. Охладили маленькое, слегка подпотела. Ну.. И в руке сидит неплохо, можно отбиваться от бандосов, но только он пустой. Потому что такой товар переводить нельзя. Ну, чтобы мнение начало потихоньку формироваться, мысли совпадать. Давайте-ка первую, без комментариев, корректную. Естественно. Кстати, 24 дня выдержки, если что. Я обычно столько не выдерживаю, хотя... Когда делал на спирту разного рода настойки, они где-то вот здесь, вот, и в описании будут, я выдерживал, да. Просто герой. По две недели. Ну, а тут 24 дня выдержки, три морса, смородины, клюквы, апельсин и 7 ярких специй. Есть маленький-маленький QR-код, и по QR-коду, поэтому мы переходим на сайт алкогольной сибирской группы. И очень хороший сайт в общих чертах. Разделы, обновления, все присутствуют. правопоследняя награда, есть такой раздел, награды. Последняя награда была получена в 2018 году. В 2018 году было очень много разных наград, конкурсов выиграно алкогольной сибирской компанией, группой. Кстати, в алкогольную сибирскую группу входит «Винпром», Собственно, производитель вот этого его торговой марки. И русский купажный завод «Помск с 1993 года существует. Самые известные и распространенные торговые марки алкогольной э, сибирской компании. «Белая березка», «Хаски», 5 озер». Кстати, «Пять озер» в 2018 году было на первом месте в мире по продаваемой российской алкогольной продукции. Вот такие вот данные. «Пять озер». Также в ассортименте есть «Виски». Есть коньяки, сладкие настойки, в общем это все э, история компании. Виртуальный тур даже есть, нифига прикольно, да, на сайте. В общем ссылку на сайт прикреплю э, в описании, так что переходите, посмотрите. Наград конечно нашлепали. Раздел карьера, вот что меня еще поразило, есть не на всех сайтах алкогольных э, встречаются подобные разделы, раздел карьера, то есть прям трудоустроиться можно через сайт алкогольной компании. Ну, а теперь самое время. По нашей информации, прямо сейчас наступил момент, когда не должны написать в комментариях. Ролик начинается с такой-то минуты. Ну, он же сам сказал нормально. Доебался за меня со своими этими. Владимир отказался произносить эту фразу, потому что в его любимых видео, которые он смотрит, когда никого нет дома, никто никогда в комментариях не пишет, с какой минуты все разденутся. Ребят, зацените, что есть. А? три... Три, понимаешь, три литра Лимонадище, лимонадище Это капец, это вот прям, ну вообще то, что надо Знаешь, что стоит? Нет, ну ты беги, что стоит 77 рублей, три литра Затестим Вкусы разные, в каком-то просто обычном ларьке а Не в каком-то, где Нашел, блин, 77 рублей Сколько это, 29, по-моему, получается, да? 29 за литр Сильно газированный. Кола. точка Сенежская.ру. Сайт. О, как интересно. Капец. Давайте, что-нибудь, уже не будем. Ну, вот, очень интересно. 29 рублей за литр. Сейчас пол-литра Кока-Колы. стоит 79-78 где-то в этом районе. Ну, а тут вот прям, вот ну, вот прям, вот ну, 77. Капец. Пахнет даже полой. Ну, жалкое подобие кока Нет Нету этой плотности, сладости, насыщенности. Ну, как бы намек. Что за намеки? Намек на кококолу. Кстати, совсем забыл сказать, на сайте у них даже есть рецепт коктейля. И информация при описании с самого этого сибитера, под, под что его хорошо употреблять. Говорят, мясо, шашлыки, вот такое вот ягодное, типа 38-градусный напиток туда пойдет. Больше всех вот из, э, вот как бы самый яркий запах, тут понятное дело, да, что купаж, э, э, именно вот, блин, похоже, как будто морсом пахнет, клюквенным Такой легенький, не дерзкий, спиртовой такой аромат, чпунь, чпунь под этого, но это сахар, сахар и ягоды, они его приглушают. Вот такой вот вишневый цвет. Думаю, интересно, не, не густой, не потный, хотя и прям не жижа-жижей. Были у меня настойки на канале от деревеньки, по-моему. С Иваном обозревали. Но те были легкие настойки, 20-градусные, 22 или 24. В общем, ролик на деревеньку вот здесь вот и в описании. Перейдите, посмотрите, но здесь 38 градусов, сибитер ароматно, ароматно, ну вот крюква прям вот самая яркая. В принципе, есть. если вы не знали, то сейчас я вам поведу. Очень интересно. В составе любого продукта, в списке, э, после слова состав и двоеточие, э, компоненты идут от большего к меньшему по количеству содержания. Здесь вода на первом месте стояла, уже потом спирт, и закончилось э, все это сахарным калером. То есть его типа меньше всего, а наибольшее количество воды Вечер понедельника, почему бы и нет? Фу. Кушать подлинно, садитесь жрать, пожалуйста. Ну, а без закуски-то оно как бы и... Нахуй не надо а закуски, так и пусть будет, почему бы и нет? О, -ня. Сливочное масло. Послушай мой совет Берешь ложку сливочного масла, съедаешь, и масло обволакивает желудок, и тебя не так быстро вставят набухает, и какое-то время ты сможешь быть дольше остальных в адекватном состоянии. Превосходная стратегия. Ну и у этого есть свой ну, подаенный подводный камень, потому что ты вынесешь много, выпьешь много, будешь себя контролировать, но в какой-то момент, когда уже масло со стенок желудка растворится и уйдет, у тебя весь этот алкоголь, что копился и, и масло не давало ему уйти. Как? бахнет тебя. Помилуй не отказано, бахнет и все. И поэтому ты резко провалишься. Нужно всегда это учитывать. Поэтому лучше уходить, пока еще не вставила. Потом сможешь не уйти. Ну, сливочное масло, но всему голова. Хоть бы и тут и не пройду сегодня, поэтому она и не особо понтовая особо понтовая, в плейлисте, в моем, где уже 30, по-моему, что ли 6 видео, плейлисте на моем канале Рецептусы. Переходите туда, обязательно посмотрите, много интересных рецептов. Слушай, а чего ты в повара не пойдешь? Вот действительно, там, причем как будто грамотно и правильно взяли в морс, налили алкоголя. вот Прям вот, ну, не бьет алкоголь по ноздрям, э, заходит довольно-таки приятно. Именно вот ягодность чувствуется, а вот вот совсем пока не разобрать именно что тут. Имбиря вот как бы по запаху не найти. Травы полыни горькой, но это прям надо быть вообще профессионалом. Ебазовый профессионал, к сожалению. Чтобы как-то здесь улучшить, поймать. Но в целом купаш вот всего по чуть-чуть. Все травы морсы, это имеет место быть и это хорошо. В общем... Неплохое сочетание в данный момент давайте попробуем сейчас СОХНЕТ! сейчас СОХНЕТ! Че ты орешь? маленькими глоточками хорошачат все таки немножко спирт обжигает э, полос рта хоть и э, его и должны были скрашивать э, э, вот эти вот э, апельсины, сиропы, морсы но слегка обжигает но 38 в любом случае будет обжигать пока отвращение не вызывает вкусы довольно сильные в меру, в меру, яркие, это замечательно. Замечательно. Небольшими глоточками, кстати, тоже довольно-таки неплохо заходит. Вот в этом огромном купаже, вот разобрать именно каждую из этих ягод довольно-таки тяжело, но вот то, что первым бьет по, по ноздрям и по вкусовым рецепторам, это действительно клюквенный морс. Ваниль тоже, кстати, немного ощущается, и... и... Апельсин, апельсиновый тоже, вот, да, морс там было указано, тоже вроде как неплохо. Хорошо, да. Все-таки это 50-й юбилейный ролик. И перед тем, как сформировать конечное мнение по напитку, подытожить это все дело, мне действительно хочется сказать слова благодарности. Всем, кто помогал мне в создании всех этих 50, кто был со мной на этом пути, кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то долго, в той или иной степени все как-то помогали, кто-то физически, кто-то морально, кто-то э, подсказками, кто-то идеями, э, кто-то присутствием, кто-то отсутствием, но в целом это без вас я бы не справился. Спасибо вам э, всем. Сейчас где-то, скорее всего, я думаю, внизу пойдет бегущая строка с э, именами, где-то с обществами тех людей, кому я реально благодарен. А вы и так, наверное, все про себя все знаете. Вам огромное спасибо. Огромное спасибо вам. Вы помогаете мне, я вас э, искренне благодарю. Так что это все за вас, друзья мои. Салудные фамилия. За семью. За семью. Всего свое время место и форма И сейчас в концовочке я все-таки Выкрою из кармана этот э, чек Я же до этого не упомянул Что кого стоит Итак, мы, ребят э, Сибитр ягодный, настойка э, Одна штука 419, скидка сотка 319 без акции В смысле по акции За 319 рублей Вот такое вот вкуснейшее 38 градусное пойло Я ему ставлю лукаса Так вот, я считаю, что сибитер ягодный, это, блин, хорошо. Это более чем хорошо, потому что ну, морс сладко, все, ну, как вкусно. Ну, вкусно. По сути, вкусно. По сути, вкусно. Обалденно, это просто. Давайте общий итог. Ягоды ощущаются, в основном ощущается клюква. Спирт прям не бьет по ноздрям, но есть некоторые ощущения спирта. 38 градусная, конечно же, будет. Сладость присутствует. Сахарный сироп, сахарный калер, вот эти марсы. Больше всего, конечно, ощущается корица, плюква. В целом, в целом, в общем, цвет нравится, бутылка удобная, сайт рабочий. Ну, давайте-ка он будет в топе. Этому зелью я, я его рекомендую употреблять. Оно действительно оправдывает свое название, оправдывает свою цену. И это действительно хорошечно. Сибитер. Сибитеров всего, по-моему, 5 видов. Они все на сайте указаны, помните, да, прикреплен в описании. Ну, некоторые такие неоднозначные, там, кедровые, какой-то еще там есть. Ну, всего свое время, место и форма, собственно, ребят. И то обозрим. По-любому. Или нет. Или да. Или посмотрим. Может быть. А может и нет. А может, пошел ты? За вас, мои дорогие друзья. И сказки конец. Алкогольная сибирская группа является главой... Блядь, самой основной информацию я при себе выделил, а остальное действительно... Оп, пробку просрали. Катерство сейчас недорогие, катер надо брать. Мне не сложно, а вам приятно. Или наоборот. С бутылки уйти в одно лицо, ну, это все, конечно, зависит от ваших способностей. Какую-то херню несу.